Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре проводит с лицами с ограниченными возможностями здоровья специализированные физкультурно-оздоровительные занятия, а также тренировки по различным видам адаптивного спорта. Сама адаптивная физическая культура несет в себе потенциал, потенциал колоссальный, потенциал социальной реабилитации. И вот этим потенциалом влад... должен владеть тренер по адаптивной физической культуре, где он проводит эти занятия. В первую очередь он работает на отделении адаптивной физической культуры в конкретном виде э, спортивной э, школы. Специалист по АФК занимается коррекцией отклонений в развитии, социальной адаптацией, организацией образовательного процесса по адаптивной физической культуре в учебных заведениях, организацией учебно-тренировочного процесса, проведением физкультурно-массовых мероприятий и соревнований по адаптивным видам спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов. Будущие специалисты должны разбираться в самых разнообразных вопросах от методов лечебного массажа, выбора доступных физических упражнений до медицинской экспертизы трудоспособности, от тонкостей педагогического консультирования до техники безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. Таким образом тренер должен обладать а, совершенно каким-то уникальным спектром знаний из области педагогики, психологии, медицины, анатомии, физиологии и э, уметь организовать своих воспитанников. Данные специалисты востребованы в коррекционных и реабилитационных центрах, детских садах и школах, детских садах и школах для детей с отклонениями в развитии, физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических учреждениях. Инклюзивных досуговых центрах, в спортивных федерациях по адаптивным видам спорта, волонтерских организациях, спортивных школах. Достижения в области развития и организации АФК и адаптивного спорта высоко оцениваются государством. Ежегодно в рамках национальной спортивной премии награждаются лучшие организации и специалисты в данной области. Адаптивная физическая культура АФК это динамично развивающаяся отрасль педагогики. В связи с этим во многих педагогических вузах открыт набор на обучение по профессии тренер-преподаватель по АФК, где он может получить такое образование. В первую очередь, это Институт физической культуры и спорта, выпускающая кафедры, кафедра оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта.